Ух ты, смотри, опять тарелка с борщом прилетела, а лучше бы это был суп с фрикадельками Бред какой-то, какие еще тарелки с борщом, какие инопланетяне, их не бывает в мыве нет Это же капустные вилки летают, большой вилок Этот философ с рогами и копытами любитель летающей да, капусты говорил про венец творения. Это он что ли венец творения? Хм. Хм. творения. Такой венец ему пи***ц. Конечно же венце творения это мы. А он кто?